Здорово, тема короче такая, сегодня будем делать градности на аккумуляторы. По-научному, портативный термометр. Короче, погнали. Итак, для этого нам понадобится набор вот этой китайской гадости, ссылка будет в описании. Электронные модули, коробочка тоже у меня китайская, причем был уже там дешманский термометр с Алиэкспресса. Повышающий модуль, такой тоже самый бюджетный. Аккумулятор 18650, тоже китайский бюджетный. Наша часто используемая кнопка с фиксацией. Ну и модуль зарядки для литий-ионных ионных аккумуляторов. Ну соплемен там суперклей. Ну и провода можно там не знаю на помойке где взять. Ну или от наушников, айфона тоже подходят. Короче под термометр. Если у вас нету вообще ничего, то тогда переходим по ссылке в описании и заказываем. Ну а если вам вообще пофиг, то берем пиво и просто смотрим видос. Крышки я уже вырезал паяльником, немножко криво, да и пофиг. Провода все подпаял, кнопки. Так, как что короче будет происходить? На вот этом модуле зарядки есть китайцы специально заморочились, подписали out плюс out минус плюс b минус b плюс b минус мы короче припаиваем к аккумулятору ну естественно соответствующей полярности out вот один провод подключаем на вход в повышайки повышающего преобразователя а выход с модуля зарядки а вот плюс вот так один подпаяем сюда кнопку а второй на вход плюса повышайки от термометра Красный плюс, черный минус. На выход повышайте. Припаиваем. Ну и, в принципе, все осталось все спаять И закидать в корпус. Итак, первым делом берем нашу кнопку. И крепим тут. Я вот заранее тоже подготовился. Чих. А. Значит, надо намазать. приклеим здесь. Чтобы ничего не болталось. Так, капельку. Все. Вставляем кнопку. Готово. Так берем аккумулятор и припаиваем b плюс и b минус зарядного модуля к аккумулятору только вот не надо сейчас говорить что так делать нельзя естественно ну, мне пофиг не можем так ну и все осталось сейчас кнопку припаять out а, вот плюс от зарядного модуля Все, сюда его хлоп есть и на повышайку припаиваем потом яркость можно вот этим подкрутить переменником так все запаяли О, видите, уже работает вот врубаю зарядку мол горит красный индикатор видно да зарядка идет можно сейчас на зарядке уже яркость подрегулировать Сейчас, короче берем О, блин соплемет я не включил на ну, ее блин придется сейчас ждать ну ладно короче прикол сейчас пока жду соплемет эти индикаторы то светодиодные видно то не будет но вы даете. я короче берем и безжалостно все заливаем соплеметом все сейчас осталось закрыть и где-то вот тут вот Да просто дырку прожгем чтобы видно было ли кофе все норм вот чик ну все вот племетом прихватил кнопочка работает вот у меня в руке датчик все нормально работает везде все тут проклеил чтобы можно было под водой там плавать и все готово можно брать куда угодно а это дырку дырку забыли вот и все вставляем зарядку все чем не индикатор когда зарядится зеленым будет гореть врубаем топчик в общем, если ты смог досмотреть это видео до конца, то ставь там лайк, дизлайк, не знаю, можешь черпак поставить. Ну, а я пошел.